проводятся вот эти международные чемпионаты. Принять участие в чемпионате решили студенты разных курсов КУФУ. Главной задачей участников стало предложение наиболее эффективных методов решения по энергосбережению, по снижению затрат при работе на месторождениях. Думаю, что это нам поможет и при, при трудоустройстве, это поможет нам при как бы, улучшении наших знаний по специальности. Ну, то есть, одни плюсы, вот, этого участия. Мы получили огромный опыт именно в а...